Вечер, уважаемые партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Арзуманян и компания ⁇ Идеальный маркетинг ⁇ Мы не криптовалюта, мы не инвестиции, мы не хайп, мы сообщество взаимопомощи и благотворительности. Наша компания...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 Осваивать новую профессию сетевик, которая позволяет каждому нашему партнеру быть профессиональным коммуникатором и психологом, учителем и маркетологом, экономистом и бизнесменом, промоутером и спикером, актером и дипломатом, философом, ну и просто хорошим человеком. Те навыки, которые мы приобретаем мы у нас в компании, нам позволяет в любом месте, с любой точки мира, в любое время зарабатывать на ровном месте. Есть в сетевом маркетинге, ребята, есть такая поговорка. Рот закрыл, и рабочее место убрано. Ваше знание у вас в голове. Маркетинг и основные, самые главные преимущества нашей компании, вы должны знать, как отче наше. Чтобы вы могли... В любой стране, в любому встречному показать и рассказать, как работает наша компания, показать и рассказать, как работает наш маркетинг и в итоге получить за это нового партнера.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 И, конечно, ознакомиться с нашими документами о легализации и проверить наши документы. У нас есть дорожная карта, где каждый пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть, какие программы у нас запущены в компании и когда эти программы были запущены. Ну и, конечно, у нас есть а, прямая связь, личный контакт с нашей администрацией, и есть официальная группа а, в, в Телеграме. Есть пользовательское соглашение, оферта. А, когда вы а, проходите регистрацию, вы сначала... Посмотрите, откройте а, оферты и по, а, прочтите, ознакомьтесь со всеми пунктами нашего соглашения. Если вас не устраивает какой-то пункт, я очень прошу вас, Закройте ссылку, прекратите регистрацию. А те, которые ребята зарегистрировались, все их устраивает. Первое ⁇ это действие ⁇ зарегистрировались и нужно сделать авторизацию ⁇ Вы вводите логин и пароль и оказываетесь в вот в таком кабинете. Бизнес начинается всегда и везде с чего? Да, конечно, заполнение профиля. На земле это оформление офиса, а у вас оформление вашего кабинета. Это ваш офис, ваш бизнес. И бизнес должен иметь ваше лицо. Первое, что вы должны установить свою фотографию обязательно. А потом уже приступить к заполнению профиля напишите свое имя и фамилию, укажите скайп. Если у вас скайпа нет, напишите слово нет. Телефон у нас у каждого есть в руке. Страничка ВК. Страничка ВК, многие говорят, что у меня нет странички ВК. Ребята, зарегистрируйте страничку. Это социальная сеть именно для бизнесменов где вы будете развивать, давать информацию с вашей странички и развивать через вашу страничку ваш бизнес. Наш бизнес в интернете. И поэтому социальные сети у нас хотя бы должно быть у каждого партнера. Это три социальные сети. Я вам советую, страничка ВК обязательно. И Калиостро есть такая социальная сеть, это весь Бомонт. Полностью интернета именно бизнесменов и, конечно, YouTube канал. Укажите свой телеграм. В этом разделе еще у нас есть кошельки. Этот раздел обращаю ваше внимание. Отнеситесь к нему очень серьезно. Не прописывайте от руки ваши кошельки. Откройте свой пайер и перфект Money. Скопируйте ваши кошельки и вставьте в эти ячейки. Пропишите свою карту, куда вы будете, из какой карты будете пополнять и на какую карту будете выводить свои денежные средства. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Укажите карту напишите имя куда привязана это, кому привязана эта карта номер телефона к какому привязана ваша карта и на русском языке напишите название банка. В этом разделе у нас еще есть смена пароля. Если вам не понравился ваш пароль, вы его всегда можете поменять. И, конечно, установите финансовый пароль. финансовый пароль устанавливается 4 или 6 цифр. Сначала его запишите в текстовом документе или же у себя в блокноте, чтобы вы его не забыли. Если вы что-то для вас непонятно при заполнении именно профиля, у нас есть уроки по кабинету. Пожалуйста, посмотрите ролики, изучите их они вам пригодятся. Вы будете точно так спонсором. И вашим партнерам будете вы помогать, как правильно заполнить профиль, как правильно пополнить, сделать вывод и перевод между партнерами, что такое и где она находится и как через эту функцию поисковик просматривать всю свою структуру. И конечно наш бизнес полностью управляемый. И на каждой площадке у нас есть двойные брони и как этими бронями правильно управлять в разделе партнеры находится ваша реферальная ссылка и партнеры отображаются на три уровня в глубину на каждой площадке у нас есть кнопочки где переход на программы и плюс есть кнопочка маркетинг. Нажимая на эту кнопочку маркетинг, вы всегда можете посмотреть на любой площадке маркетинг слайдах, какие на сегодняшний день у нас есть программы. А программы у нас такие. Это Программа Идеал М банк вход на нее составляет тысяча рублей. Там всего лишь три рабочих стола. С каждого э, за один круг ваше бизнес места зарабатывает 12 тысяч и плюс у нас есть там э, э, 7, господи, э, 10 уровневая глобальная матрица, где заполняется полностью всеми нашими партнерами э, нашей компании. И вы... Выходите на этой площадке, на эту, выходите в эту матрицу глобальную, и плюс ваши три клона попадают в эту матрицу. Мы сегодня будем разбирать, и поэтому остановимся на маркетинге. Идеал М-мини эта площадка наша основная. Она, мы стартовали с ней с этой площадкой 23 сентября 2021 года. Она очень с хорошим доходом. Вход на нее составляет 1500. И за один круг вы зарабатываете 244 тысячи. Плюс у нас идеал М банка есть выход на эту площадку. А идеал М мини. У нас есть выход на Идеал М-Макси. Идеал М-Макси у нас вход составляет 15 тысяч. И за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. Плюс идут спонсорские вознаграждения, которые невозможно сосчитать. И есть выход на фабрику клонов за 10 тысяч. На «Фабрике клонов» две программы. Одна программа на тысячу рублей за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 23 тысячи, а на 10 тысяч э, программе зарабатываете 230 тысяч э, на баланс для вывода. Есть такая социальная площадка «Микромани». У нас с этой площадки вход всего лишь 500 рублей. За один круг ваше бизнес-место зарабатывает половиной тысячи. Плюс выходите в Идеал М-Банк и плюс выходите в Идеал М-Мини. Макси Мани. Вход составляет 5000 и выход у нас на площадку... Идеал М-Макси за 15 тысяч. Здесь вы зарабатываете с 5 тысяч. Одно ваше бизнес-место зарабатывает 54 тысячи. Очень крутая, хорошая площадка. Она очень маленькая. Цикл очень маленький. Партнеров нужно очень малое количество. И мы сегодня будем ее разбирать. Есть такая площадка Fast Track. Бег по кругу. Там две программы. Одна программа на 750 рублей, а вторая программа на половиной тысяч. Какие, за какими деньгами вы пришли к нам в компанию, это решать вам. То ли за большими, то ли вас устроит за один круг полторы тысячи. Итак, давайте мы с вами сейчас перейдем на слайды. И на слайдах разберем более подробно маркетинг наших а, площадок. Что же такое идеал М? Это гарантированные выплаты. Сегодня ты заработал, сегодня же ты поставил на вывод и сегодня же ты получил свои денежные заработанные средства себе на платежной системы. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество – это, конечно, то, что мы официально зарегистрированное сообщество. Мы имеем свой регистрационный номер. У нас нет абонентской платы и никогда не будет ни на одной программе. Вход открыт у нас на любую в любой площадке, на любой стол. У нас нет привязки к первому столу, как в других компаниях. У нас работает трехуровневая партнерская программа на основных площадках, что увеличивает во много раз а, доходы наших партнеров. Мы работаем с очень надежными платежными системами. Это Сбербанк, это а, карты всей Российской Федерации, у нас подключен и ПАЭР-кошелек, и Perfect Money и Касса Фрей. И, конечно, есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает команду, работу команд. Какие же у нас, когда были запущены наши площадки? Мы, как я уже говорила, стартовали 23 сентября 2021 года с площадкой «Идеал Мини». 20, 31 октября была запущена площадка «Микромани». 6 февраля 2022 года была запущена фабрика клонов «Мини» и «Макси». 3 апреля 2022 года была запущена основная площадка «Идеал Макси». FastTrack был запущен 1 июня 2022 года, а на нашу годовщину, 23 сентября 2022 года, была запущена программа Ideal M-Bank. И 6 ноября 2022 года у нас запущена программа Maxi Money. Придя в нашу компанию, вы всегда должны, конечно, поставить себе а, цель. А, у нас у каждого человека есть своя мечта. И мы а, всю жизнь живем а, со своей мечтой. Мы идем от больших целей, от маленьких целей идем к большим целям, а от больших целей идем к своей мечте. А, поставьте себе цель. Что вам нужно? То ли вы деньги хотите заработать у нас, то ли вы хотите, просто нужны кому-то помочь детям, помочь внукам. Можно заработать у нас и на путешествия. Можно заработать на жилье, можно заработать и, конечно, на машину себе. Это уже вы сами должны поставить себе цель. Если у вас есть мечта, у вас есть идея, то... Каждый день, шаг за шагом, не останавливаясь, не оглядываясь назад, не слушая никаких чужих мнений, идите вперед. Пусть этот будет каждый день по маленькому шашку, но он будет э, вас вести к вашей мечте, к вашим целям. Передавайте, каждое утро передавайте, проснувшись, передавайте свой, э, привет своей мечте, чтобы она не думала, что вы так просто, Сдадитесь. Наша площадка, которая была запущена у нас 6 ноября, она называется Maxi Money. И, как вы видите, эта площадочка у нас совершенно она маленькая. У нас здесь три всего лишь рабочих стола. И, как видите, с каждого стола у нас идут выплаты. У нас невозможно потерять у нас в компании свои денежные вложенные средства. Вы или с первого партнера, или со второго партнера, вы всегда возвращаете себе на баланс для вывода. А дальше идут только ваши заработки. Вход у нас на первый стол составляет 500 рублей. И как только вы дали информацию о своим друзьям, своим знакомым, к вам по вашей ссылке зарегистрировался первый партнер, он активирует эту площадку. Эти тысяч идут в накопительный баланс. У нас есть два баланса. Это накопительный баланс, баланс на, и баланс на вывод. Те, которые деньги идут в накопительный баланс, они накапливаются для перехода в, другой, в следующий стол. Но никак из этого с, некоторые партнеры просто спрашивают, а можно ли купить? Нет, ребята, вы с накопительного баланса никак не купите ничего. Это деньги идут на покупку следующего стола в вашей программе, где, вы, а они, где они накопились. Накопительный баланс он а, для всех программ, поэтому у нас есть на каждой программе отчетность. Это с правой стороны в кабинете. Вы всегда можете посмотреть, какие деньги и сколько денежных средств ушли в накопительный баланс на этой площадке. Поэтому, ребята, со второго... А баланс, который у вас просто баланс, вот если у вас будет на этом балансе, например, опять 10 тысяч. Это ваши деньги на вывод. С балансом разобрались. И к вам... Приходит второй партнер. Он пришел и стал вот сюда, на это место. Вы сразу же получили 4000 на баланс для вывода, а за тысячу у вас активировался «Идеал Вы уже можете давать информацию не только по этой площадке, но и теперь у вас активировался идеал МБАНК. М-Банк». Ну, а если вы там уже есть, то ваш клон просто стал по вашей броне. Третий партнер, который к вам присоединяется, он дает вам переход во второй стол за 10 тысяч. Первый партнер дал информацию троим партнерам, которые зарегистрировались и активировались, и у него закрылся этот первый стол, и он приходит и становится к вам на этот снайд. Это. Партнеры первой линии все будут приходить к вам становиться один раз на какой-то один стол. А вот реинвесты их будут постоянно к вам возвращаться, чтобы вы это знали. Второй партнер точно так продублировал вас, как сделал дубликацию вас, вас как спонсора, пригласил себе. Три партнера, у него закрылся этот первый стол, и он пришел, встал к вам на это место. И принес вам 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер дал информацию своим друзьям, знакомым. У него тоже появились три партнера, которые активировали эту площадку. И у него тоже закрылся первый стол, и он приходит к вам, становится на это место. И он дает вам переход за 20 тысяч на этот стол. 10 с первого и 10 с третьего. И вот они ваши 20 тысяч. Первый партнер закрывает свой второй стол. Некоторые партнеры спрашивают, а как он закрывает? А так, эти три партнера, которые он, у него зарегистрировались по его ссылке, Каждый пригласил по три партнера и пришел встал сюда. И куда? За 15 тысяч летим на площадку Идеал М-Макси. А если вы там есть, то ваш клон может стать по вашей броне. Куда выставлена ваша бронь? Второй партнер. Сделал дубликацию своего спонсора. Закрыл свой второй стол и пришел к вам, встал на это место. Принес вам 20 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер точно так же принес вам 20 тысяч на баланс для вывода. Сколько нужно партнеров? 27, команд, 27 командных людей у вас должно быть. Вы идете 3 на 3. Каждый приглашает по три партнера и каждый зарабатывает по 54 тысячи. Здесь 4 тысячи, здесь 10 и здесь 40. 54 тысячи. Вот мы сейчас с вами, ребята, разобрали эту одну площадку. Вы, наверное, все заметили, что у нас... Нет никаких отчислений ни на развитие компании, ни на администрацию, никуда. У нас деньги четко распределяются от партнера к партнеру. Следующая площадочка ⁇ это наша социальная площадка, которая называется Микромания. Здесь точно так же только в 10 раз меньше. Там было 5000 ход, а здесь 500 рублей. 500 рублей есть у каждого в кармане. Здесь точно так же, если вы идете 3 на 3, каждый партнер себе, 3 партнера, и в итоге ваша команда составляет 27 человек. Вы Первый партнер, второй. Со второго вы получили 500 рублей, которые вы вложили. С третьего партнера вам дает переход третий партнер за 1000 рублей. Первый партнер, как только приходит, эти идут деньги в накопление. Со второго партнера вы летите в Идеал М-банк. А если вы там есть, то по вашей броне летит ваш клон. Третий партнер вам даст переход за 25 до 2000, а в третий стол. Первый партнер закрыл свой второй стол и пришел встал на это место. Вы, реинвест идет этого стола, и вы уходите в идеал М-мини. Если вы там есть, то по вашей броне летит ваш клон. Если он встанет на, сюда, на это выплатное место, то вы еще получите полторы тысячи. Второй партнер приносит вам 2000 на баланс. Третий партнер 2000. И давайте подведем итог. Если вы идете все 3 на 3, у вас в команде 27 человек. Каждый получает по 4500. Плюс каждый из 27 человек, каждый, все 27, выходят в банк, идеал М-банк. И плюс выходят идеал м мини а там мы сейчас будем разбирать маркетинг этой площадки, а там совершенно другие уже заработки круто да очень круто очень хорошие закольцовки идут это просто супер для рай просто для а, сетевиков рай для партнеров о том что мы можем Работать на одной площадке, а получать доходы сразу по нескольким площадкам. Давайте посчитаем. Доход «Идеал М-Банк», э, социальная площадка, где вы работаете, вы получили половиной тысячи. И плюс вы будете продвигаться, если будете активно только работать на этой, вы будете активно продвигаться и на «Идеал М-Мини». Э, постоянно будете получать по четыре тысячи плюс ваши клоны будут лететь и клоны ваших партнеров идеал банк и идеал мини супер доход следующая площадка это постр потре это совершенно две независимые программы. Одна программа и вторая программа, они всего лишь имеют один стол. Нет больше никаких переходов. Одна программа, вход на нее составляет 750 рублей, вторая программа – 7500. На какую программу заходить, это уже решаете вы сами. То ли вы пришли за большими деньгами, то ли вас устроит э, полторы тысячи за один круг. Здесь, как вы видите, линейно шахматный маркетинг. Первый партнер приходит к вам на это место, становится, вы получаете 750 на баланс для вывода. А со второго у вас открывается реинвест этого стола. У вас идет за спонсором реинвест. Третий партнер вам дает Опять 750 на баланс для вывода. У вас тысячи Если вы дальше собираетесь развиваться и вам нужны очень хорошие большие деньги, да не выводите вы эти полторы тысячи, активируйте идеал М-мини. За полторы тысячи. И всех ваших партнеров, которые будут а, идти вместе за вами. Точно так же пригласил каждый партнер по три партнера заработал полторы тысячи активируйте активируйте вот и так вы наработаете себе здесь команду что может происходить если вы пригласили только одного партнера только у вас вот этот вот один партнер и больше нет но он настолько активный он настолько живчик что он сразу пригласил три партнера. Пригласил первого, он получил 750. Второго, со второго его реинвест летит и закрывает вам вот это место. Ваш реинвест летит к вашему спонсору. Он приглашает третьего, получает 750 на баланс для вывода. С четвертого опять 750. С пятого его реинвест опять летит к вам и вам закрывает ваше выплатное место. Вы получаете за этого партнера, за его реинвест получаете 750 рублей. И если вы даже не пригласив больше ни одного партнера, а ваш партнер будет активно, один, даже один партнер будет активно работать на этой площадке, вы будете постоянно получать за его реинвесты. То ли с этой стороны, то ли с этой стороны 850. А когда становится сюда, это реинвест. Реинвест идет всегда за спонсором. Маркетинг на 7500 точно такой. С первого партнера вы получаете 7500. Со второго партнера у вас идет реинвест за спонсором. С третьего вы получаете 7500. Три партнера... У вас 15 тысяч на балансе для вывода. Следующие три партнера у вас уже опять 6 партнеров. У вас 30 тысяч. Круто. Да круто, ребята. Хорошая площадка. Это деньги все идут на вывод. Кто пришел за большими деньгами, активируйте эту площадку. Да поработайте. 6 партнеров, которые вы пригласите, у вас уже 30 тысяч. Следующие 6. 60 тысяч. Посчитайте, ведь э, матрица это математика. У нас, как вы видите, нигде никаких отчислений никуда нет. Все деньги идут вам на баланс для вывода. Рассмотрите тоже эту площадку. Ну и... Наш идеал М-банк. Как вы видите, перед вами три рабочих стола. Это три три народа. Вы наверху, а под вами становятся три ваших партнеров. Плюс у нас это десятиуровневая глобальная матрица. Это клонопад. Сюда будут падать все выходить ваши клоны. На этой площадке, именно на столах, у нас есть реферальная привязка. В кланопаде реферальной привязки нет. Вход 1000 рублей первый стол. С первого партнера, как только он приходит и становится, активируется и становится к вам на это место, эти деньги 1000 рублей идет в накопление. Со второго 500 рублей в накопление, а за 500 рублей летит ваш клон, клонопад. С третий партнер дал переход вам во второй стол за половиной тысячи. Тысяча. Тысяча и плюс со второго партнера 500 рублей. две с половиной тысячи. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. Эти деньги идут в накопление. Со второго вы 2000 получаете на баланс для вывода, а за 500 ваш опять летит клон в клонопад. С третьего партнера вам дается третий партнер, переход в третий стол за 5 Первый партнер, как только закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место, у вас сразу же идет реинвест за спонсором, и вы выходите в идеал М-меню. Второй партнер и получаете на баланс 2500. Второй партнер вам даст 3500 на баланс для вывода. Реинвест за спонсором. И клонов клонопад. Третий партнер вам даст реинвест за спонсором на первый стол. И 4000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. У вас 3, семь, 27. семь командных партнеров. Если пошли вы три на 3, каждый партнер получил по 12 тысяч, вышел на площадку идеал М-мини и плюс каждый запустил по три клона в клонопад. Распределяются деньги в клонопаде. Начисление проводится, производится по расстановке. С первого уровня вы получите с трех клонов по 150 рублей. Со второго уровня вы получите 450. С третьего уровня вы получите по 1350, с четвертого 4500. И с десятого уровня вы получите 2 миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят. Каждый клон, которого вы запустите сюда в клонопад, в будущем вам принесет такой доход 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот рублей, ребята. Это ваш будет пассивный доход. Это сколько будет работать компания, столько будете вы получать на этой площадке. У вас будет постоянно по 50 рублей сыпаться. Встал ваш клон с 6 уровня, вам будет с 6 уровня 36 450 рублей. Рассмотрите эту площадку. И настолько она денежная. Да нет, наверное, во всем интернете нет такой матрицы, как это сделано у нас клонопад, нет в интернете вообще. Чтобы вы за каждого клона, это не просто ваша сумма будет, а ваш клон каждый принесет вам по более 4 миллионов рублей. Но пассивный доход, как вы знаете, его нужно наработать. Вам нужно активно, очень активно работать именно на столах, чтобы с каждого вашего круга по три клона летели сюда в клонопад. Как вы знаете, что пассивный доход вообще в матрицах нет. Это, ну, не знаю я. Некоторые говорят, есть. А я знаю, что нет. Это я вам честно говорю. Наша и моя любимая, и наша любимая, и э, э, э, самая, сам, сам, наверное, любимая площадка идеал ММНИ. Вход на нее составляет... Полторы тысячи. Как вы видите, перед вами 5 рабочих столов, а шестой стол – это полностью выплаты. Но обратите ваше внимание, что все, что зеленым – это ваши деньги, которые идут на баланс для вывода. С каждого стола вы будете здесь зарабатывать. Вход составляет, еще раз говорю, полторы тысячи. Первый партнер, который вы дали информацию и который зарегистрировался и э, активировал эту площадку, вам принесет полторы тысячи в накопительный баланс. А второй партнер вам даст на баланс для вывода полторы тысячи. Вы вернули уже свои полторы тысячи, а теперь будут только ваши заработки. Третий партнер вам дает переход за три тысячи. С первого и со второго полторы три тысячи. Первый партнер закрыл свой первый стол, приходит и становится к вам на второй стол. Идут накопления 3000. Со второго партнера у вас уже начинает работать, у нас здесь начинает работать наша реферальная уровня программа. Здесь вы будете получать реферальные вознаграждения, спонсорские вознаграждения и плюс по маркетингу. И плюс вы еще будете активно будете работать на этой площадке, вы будете активно продвигаться по площадке Идеал M макси откуда вы выйдете с шестого стола на эту площадку. Итак, как только второй партнер у вас становится на это место, он на всех столах вам будет приносить доход. Именно второй партнер. Как я уже говорила, что с первого и с третьего эти деньги идут для перехода в другой стол. Для перехода в другой стол эти деньги. С первого и с третьего. А со второго это будет ваш доход. Как только стал к вам второй партнер, вы получили 1000 рублей на баланс для вывода. Два ваших спонсора получили по 1000 рублей. Ко второму партнеру. Пришли три партнера, вы получили 3000. К этим трем пришли 9, это вы идете 3 на 3, да? Вы получили 9000. Итого 13000 только с этого стола. Первый и третий вам дал переход за 12000 в четвертый стол. А со второго вы точно так же заработали. 13000. По тысячи получили ваши спонсоры. Вы получили тысячу по маркетингу, ваш клон ушел за 3000 во второй стол, к вашему партнеру второму пришла вторая линия, вы получили 3, пришла третья линия, вы получили 9 и ушли в четвертый стол. На четвертом столе первый партнер становится, а когда второй стал, вы получили 7000, по половиной получили ваши два спонсора. Вторая линия прибежала, стола к этому партнеру 7500. Третья прибежала двадцать две пятьсот. Итого тридцать семь только с четвертого стола. Только вдумайтесь: 37 тысяч только с четвертого стола. Третий партнер дал переход за двадцать тысячи в пятый стол. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит это 24. Идет накопление. А со второго. Вы получаете 10 тысяч сразу же на баланс для вывода. За 6 тысяч летит клон по вашей броне. Вы можете брони выставлять и партнерам первого уровня, и партнерам второго, и партнерам третьего уровня, помогая тем самым двигаться по столам. Вы получили 10 тысяч на баланс для вывода, по 3 тысячи получили ваши партнеры. Вторая линия пришла, вы получили 9000, третья линия пришла, вы 27 2000 добавляется в накопительный баланс, потому что 2424 24 это 48000 плюс 2. И за 50000 у вас активируется с третьего партнера. Последний стол это полностью ваша зарплата. Полностью. С пятого стола вы заработали 46000. Первый партнер приходит 35 на баланс для вывода. За 15 вы летите в идеал М-Макси. За вами будут лететь ваши партнеры, клоны, ваши, клоны ваших партнеров. Вы будете, работая на этой площадке, активно продвигаться и на следующей площадке. Со второго и с третьего у вас будут по 50 тысяч на баланс для вывода. 135 тысяч только с этого стола вы заработали. Итого... 244 тысячи заработала только ваше одно бизнес-место. Но у вас оно же не одно, вы же тоже будете клонов своих закрывать, и они будут следом идти и следом приносить доход. Плюс ваши спонсорские вознаграждения, они не вошли сюда. Это их просто невозможно сосчитать. Они будут вам сыпаться на баланс. И сыпаться и сыпаться кто не пришел и кто не активировал ребята это огонь площадка супер активируйте продвигайте зарабатывайте зарабатывайте ведь сейчас более 50 миллионов а, людей ищет работу в интернете более 50 тысяч Ой, 50 миллионов, прошу прощения, более 50 миллионов ищет работу в интернете. Я забивала в поисковик, вопрос задавала и мне выдал Яндекс, что более 50 миллионов ищет работу в интернете. Да хватит из этих 50 миллионов и нам, партнерам, каждому по полмиллиона партнеров. Следующая площадка это идеал М Макси. Крутячая наша площадка. Она такая крутая, ребята. Хоть и вход на нее 15 тысяч, но вы можете выйти из идеал М Мини за 15 тысяч. Ее можно отдельно купить. Не такая уже это огромная сумма, которую было жалко потратить. Но вы же посмотрите, какие будут у вас доходы. Вы только с 15 тысяч заработает одно ваше бизнес-место 2 миллиона пятьсот девяносто Я не буду точно так вот все расписывать. Маркетинг одинаковый. Просто вам покажу. Со второго партнера у вас будет 5 тысяч на баланс для вывода за 10 фабрика клонов программа активируется. Здесь на втором столе первый и второй партнер дали переход за 30 тысяч. А второй партнер вам дает 10 тысяч на баланс для вывода. По 10 получаете ваши два спонсора. Не забывайте, что и вы эти будете деньги получать как спонсор. Вторая линия прибежала, вы получили 30. Третья линия стали под этого партнера, вы получили 90. 130 тысяч только с одного стола, со второго. Со следующего стола точно так 130 тысяч. Только единственный клон за 30 тысяч летит по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда он и станет. С 10 тысяч вы получили Пришла вторая линия 30, пришла третья линия 90 и ушли в четвертый стол за 120 тысяч. Здесь со второго партнера вы получаете 70 на баланс для вывода, по 25 вы получаете, получаете ваши два спонсора, вторая линия пришла, вы 75 получили тысяч, третья линия 225 тысяч, итого 370 тысяч только с четвертого стола. Вдумайтесь, не 370, а не 370 тысяч. А круто, очень круто. А второй партнер на пятом столе вам принесет 100 тысяч на баланс для вывода. Ваш клон полетит по вашей броне на третий стол. Ваши два спонсора получат по 30 тысяч, со второй линии вы получите 90 тысяч, с третьей 270. Итого, только с этого стола, вдумайтесь, 460 тысяч. Только с одного стола почти полмиллиона. Ну и ушли в шестой стол. А здесь 500 тысяч, со второго 500 тысяч, с третьего 500 тысяч. Каждого только с этого стола вы заработали полтора миллиона. Одно ваше бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Без ваших реферальных э, спонсорских вознаграждений их невозможно. Что я хочу, э, ребята, вам сказать? Быть предпринимателем... Это не превращение лимонада, лимона в лимонад, а превращение лимонада в вертолеты. Еще хочу добавить в конце нашего вебинара. Хочу вам добавить, рассказать один анекдот: Стердеса, почему от вас пахнет коньяком? Летать боюсь. А зачем вы тогда пошли и выбрали все э -э, Ордесы? и зачем вы выбрали такую профессию? Коньяк люблю. Так и у нас партнер. Почему от вас не пахнет деньгами? Боюсь давать информацию людям. А зачем тогда пришли к нам в компанию? Деньги люблю. С вами была Ольга Арзуманян. И компания «Идеальный маркетинг».